Всем привет, ребят! Сегодня я расскажу про такую штуку, как работа с поисковыми запросами и, собственно, получение поискового трафика на наши YouTube видео. Ну, ни для кого не секрет, и я думаю, что хорошо, что ни для кого не секрет, что если вы вводите какой-то запрос, как получить прото дракона? мы введем такой чистый игровой запрос, то здесь есть видео. Здесь есть видео и люди очень часто сейчас, как э, говорят нам э, эксперты, эксперты э, кли, кликают на видео. Я сам с удовольствием нажимаю на видео. То есть, когда есть выбор почитать какую-то хрень да, или получить видео, то в принципе я люблю видео. И вот мы нажимаем видео и здесь чье-то видео на первом месте. Вот, чье-то видео на первом месте и, соответственно, э, людям приятнее смотреть видео. Как же нам попасть на это первое место? Сколько же трафика мы получим, если захотим получить э, протодракона? Давайте посмотрим. Итак, мы используем такую штуку, как Wordstat Яндекса. Э, я уже очень много раз про это говорил. Я все время просто как этот, как заведенный рекламирует Wordstat Яндекса. Мы видим, что получить протодракона вводит 142 человека в месяц. И нам кажется, что, в принципе, это неплохо сделать видео, если мы новичковский, маленький, новый, нулевый канал. В принципе, нам кажется, что неплохо сделать видео, получить протодракона и быть первым. Но возникает вопрос, ребят, здесь же есть конкуренция, то есть уже 4 человека сняли какие-то видео, как получить протодраконов. Пусть здесь там зеленый, здесь синий, неважно, важно... важно что конкуренция это здесь есть. То есть э, вероятность, что нажмут на наши видео, но она не самая большая. Потому что есть видео повыше, есть вот эти замечательные видео, которые уже есть тут. Как нам повлиять на поиск? Как заставить Яндекс именно наши видео поставить наверх? А видео конкурентов куда-нибудь, пожалуйста, на 15-ю строчку поиска. Потому что, как вы понимаете, люди в основном нажимают вот, то есть вот эти вот. Первый, первый, пер первая линия, первый ряд, первая строка. Первая, вторая, вот рекламная, дальше. Вот. С одной стороны, мы можем купить рекламу, но на видео мы покупать рекламу не будем, да, и это не тот запрос. Здесь рекламируется магазин сейчас, да, который продает чумного протодракона. Это все понятно. Как бы это, это не про нас. То есть мы сейчас нажали на ссылку, с магазина списались деньги, а мы, если купим этого дракона, магазин денег заработает. Но мы не купим за 44 тысячи дракона, вы же понимаете. Вот. Поэтому нам что нужно сделать? Нам нужно как-то проанализировать конкуренцию. Проанализировать конкуренцию вот так вот с бухты-барахты лицом, то есть просто посмотрев на этот поиск, для многих из вас довольно сложно. Я когда-то занимался SEO, и в принципе я мог бы руками проанализировать конкуренцию. Это заняло бы у меня минут, ну, может быть, 10. Я бы посмотрел все сайты, посмотрел там тексты. Это долгая история, мы не будем этим заниматься, потому что есть сервис, может быть, есть еще какие-то сервисы, я просто пользуюсь этим, поэтому я вам про этот, ладно? Вот. А, называется он Мутаген. У меня сейчас 30 рублей на балансе, и этого достаточно. Он, по-моему, я там вот что-то, я сидел и пытался понять, платный он или бесплатный. Сейчас я, сейчас я точно вам скажу. Бесплатные проверки. Бесплатные проверки работают в лайф-режиме. Бесплатные проверки выделяются не в полночь. Сервис считает количество бесплатных проверок. Проверки выполняются сентября сентября 2016 года в целях защиты от бота. Бесплатные проверки выделяются только тем аккаунтам, которые пополняли баланс. Сумма пополнения баланса может быть любой. То есть вы можете кинуть 1 рубль на баланс сюда. Я вот кинул 30 рублей. Новый мой аккаунт здесь. Специально, чтобы вам показать. То есть вы можете кинуть 1 рубль и в день вы сможете делать 10 проверок запросов. Зачем вам делать их здесь? Почему не делать их в Яндексе? Сейчас мы с вами на это посмотрим. Итак, мы снова берем нашего, как получить порта дракона. Вставляем. И нажимаем Enter. Что мы получим? Мы получим удивительную вещь. Мы получим такую штуку. Как? Уровень конкуренции. То есть, значит, насколько легко будет пробиться вот сюда в топ вашему, например, сайту, вашей страничке с, собственно, этим замечательным запросом. Уровень конкуренции 4 говорит о том, что конкуренция невысокая. Здесь есть большая инструкция, но если коротко ее переводить, я не помню, где большая инструкция, но в помощь может быть инструкция. Суть в том, что, короче, если конкуренция не более 5 баллов, то это оптимально, да. Видишь, мы советуем выбирать ключи с конкуренцией не более 5 баллов, но чем меньше, тем лучше. Вот. В основном эта инструкция, конечно, работает на сайты, то есть когда вы на сайте делаете статьи э, с текстом, но тем не менее для YouTube видео это тоже э, справедливо, потому что они тоже попадают в топ, они тоже есть в выдаче, и значит это тоже нам подходит. Что я рекомендую? Вы выбираете запросы. Давайте какой-то такой жесткий запрос возьмем, чтобы было, было сравнение. Да? Мы возьмем запрос Minecraft. Мы увидим количество просмотров этого запроса и мы увидим конкуренцию. Конкуренция более 25. То есть, если более 25, сразу вам говорю, ребят, не лезьте. Конкуренция слишком большая, слишком сложная. Просмотров, как вы видите, дофигища по точной фразе. Вот. Но, тем не менее, тут еще с хвостами дофига запросов. Но, ребят, конкуренция 25. То есть, вы должны выбирать запросы, у которых максимальное количество, максимальное количество просмотров. Но минимальное количество конкуренции. Вот, например, пример вам очень плохого запроса. «Майнкрафт, строим дом». Его вводят всего 20 человек в чистую. Именно так, под точной такой фразе. И 441 человек вводит с хвостами. То есть там «Майнкрафт, строим хороший дом», они вводят. Да? Ну, то есть какие-то вот текст длиннее здесь будет. А конкуренция 24. Конкуренция супер высокая. Нет смысла делать. Давайте посмотрим какой-то Dota, да? «Дота, гайд на алхимика». Например, гайд на алхимика имеет конкуренцию 7, при том, что просмотров 0. Да? То есть, ну, соответственно, ну, там похвасту еще то есть. То есть, ну, соответственно, интереса делать такой, такой этот никакого. Вот, Ну и тут, как бы, смотрите, есть, есть предложение, да, сразу, что мы можем сделать, что мы можем ввести. Dota 2 VTF Moments, например, если мы сделаем ролик, вот что мы можем получить. Уровень конкуренции сколько будет у нас? 20, при том, что просмотров 444. То есть если вы, мы можем показать хвосты еще нажать, то есть чтобы нам не вводить все вот так вот пальцами, да, мы можем ввести показать хвосты, да. И за показ хвостов мы вот здесь можем, собственно, 43, 35, 23, то есть вот WTF Moments Dota 2, да, музыка из WTF Moments, WTF Moments, ну, 100, 100, ну, давайте нажмем 140, 140, да. Смотрим конкуренцию, конкуренция, скорее всего, будет низкой, но и запросов будет мало. То есть, например, мы берем э, какой-то, ну я не знаю, играть, играть танки, например, да? То есть мы сейчас выбираем хорошее название для нашего ролика и хорошие слова в описании. Играть танки очень, очень конкурентно, нажимаем показать хвосты, смотрим какой-то запрос более человеческий, который нас мог бы интересовать. 10 копеек, если мы хотим еще 50 э, хво хвостов, давай 10 копеек заплатим. Видишь, вот 50 хвостов дают бесплатно, то есть вот там танки онлайн тестовые играть сразу, играть сразу играть, World Tank играть. Неужели сразу играть? Это очень такой жесткий кей. Вот и, нам, и у нас грузятся ключи. Я хотел просто еще посмотреть, допустим танки сразу играть, что там какая там конкуренция. Неужели большая? конкуренция 16 да и тут как бы запросов 0 но с хвостами запросы он, он, он хвостовый тоже считает здесь и мы ждем когда он загрузить остальные хвосты угу. давай еще что-то посмотрим кс допустим Тут какие-то сайты. кс 1.6 скачать бесплатно давай попробуем то есть мы же можем ролик снять и такой нам какая разница Ну с таким по крайней мере поисковиком ключом более 25 при том что просмотров вот то есть что вы могли понять из этого что во-первых, Вордстат Яндекса. Это вещь очень такая. То есть, вордстат э, Яндекса это лучше, чем ничего. Это лучше, чем самому предполагать, что там вводят люди. Это знаете, как игра по телеку сток одному. Там есть такая фигня, типа угадай, э, что там люди на улицах сказали. А здесь то же самое. То есть, чтобы в эту игру не играть, конечно, польз пользоваться можно WordStatoм Яндекса. Но я считаю, что мутаген, если он сейчас еще хвосты, покажет мне за мои 10 копеек. Будет вообще шикарен. Но он что-то не хочет. Вот. И давайте посмотрим, что вообще, то есть, сколько запросов, да, 10 проверок. Сколько вот проверок я, сколько я денег потратил за, на все это, на все это, на всю эту лабуду. Сколько из моих 30 рублей, где там у меня баланс какой-то есть, да. На вашем балансе 26 рублей. Вот, то есть я проверил э, целую кучу запросов, более, ну, где-то там, вот здесь 50, там еще, да. То есть дорого здесь вышло вот это, когда я подгружал эту фигню, это за денежку. И вот эти хвосты за 10 копеек ключей 2 рубля вот потратив 4 рубля я смог подобрать вполне себе запросы плюс я еще получу бесплатные проверки то есть даже если вы закинете повторюсь 1 рубль да вы 10 бесплатных проверок в сутки будете иметь то есть 10 10 ключей ну этого достаточно наверное, чтобы для одного ролика подобрать название то есть опять же почему рекомендую мутаген не потому что там никто за это не платил к сожалению за эту рекламу потому что здесь можно заплатить 1 рубль и иметь 10 проверок хороших, не то что яндексовские вот эти мусорные, а здесь можно иметь с, собственно, конкуренцией. Повторюсь, конкуренция от 1 до 5 делаем ролик, конкуренция больше не делаем. Такие дела, ребят, инструмент очень мощный, так что ссылка будет в описании.